Короче говоря, насколько известно лично мне, уже завтра, 12 ноября, примерно ближе к вечеру, нам должны с тобой включить все новые обменники на всех серверах Барвихи РП. И так как я хотел бы приобрести себе несколько эксклюзивных вещей в данных обменниках, я как следует подготовился к этому делу. Потратил почти 100 миллионов рублей на шары и тыквы. Обо всем об этом поподробнее в сегодняшнем видео. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом в своем видеоролике. Условия ты видишь на своем экране, но ну, а итоги каждое воскресенье на моей странице вконтакте. Ссылочка есть в описании. Сами же обменники, как обменник тыкв, так и обменник и шаров, были добавлены с самого начала еще в хэллоуинском обновлении на все сервера барбихи. Мы с тобой уже можем спокойно посмотреть весь ассортимент, который нам будет предлагаться с тобой в данных обменниках. Изменится ли как-то вообще ассортимент в данных обменниках? Пока что такой информации от разработчиков не поступало. Так же, как и не поступала информация о ценах этих обменника если еще в прошлом году данные обменники сначала добавляли на тестовый сервер и туда заливали цены на весь ассортимент после чего показывали нам ютуберам, а мы уже тебе то в этом году дела совершенно обстоят по-другому данные обменники как я уже сказал ранее залили сразу на все основные сервера со всех их ассортиментом цены к сожалению не указали цены не выставили не назначили так как разработчик всегда выставляет данные цены устанавливает конкретно исходя из того сколько вообще Собраны данные ивентовой валюты игроками среди всех серверов за весь данный ивент. В этот раз нам с тобой разработчики указали непосредственно в самих обменниках, что работать они начнут именно 12 ноября. Я уточнил данную информацию пиар менеджера, на что он мне сказал, да, завтра примерно к вечеру должны по идее уже включить данные обменники, соответственно должны появиться и цены на каждый предмет в этом обменнике. Конечно же, если разработчики решат вдруг поделиться с ютуберами заранее данной информации, слить нам все цены, то ожидаю уже в скором времени ролик на канале по данному поводу. Для этого не забудь подписаться и нажать колокольчик, включив все уведомления на данном канале. Ну а пока что лично я, как и многие другие игроки, которые рассчитывают на адекватный прайс, на достаточно невысокие цены в данном обменнике, решил затариться всей этой валютой в торговом центре, конкретно по тем ценам, которые приблизительно устанавливают сами игроки на сегодняшний день. У нас на девятом сервере барвих данные шары продают игроки конкретно на сегодняшний день от 4 до 6 тысяч рублей в среднем и также в среднем продают тыквы от полторы до двух с половиной тысяч рублей и сам я лично закупил достаточно большое количество шаров и тыкв у бенджамина апокалипсиса по прайсу 2000 рублей за одну тыкву и 5000 рублей за один шарик это конкретно та сумма за которую он скупал сам лично все эти вещи но закупил он их достаточно в большом количестве и не так давно предложил мне продать примерно половину от всего этого я тебе уже говорил ранее что столкнулся с некоторыми проблемами с интернетом а потом у меня накрылся телефон и пока я решал все эти проблемы я вообще можно сказать пропустил чуть ли не все обновление бенджамин апокалипсис в этом плане меня очень сильно выручил мне не пришлось тратить много времени на сбор всех этих вещей или их долгую покупку на торговом центре я сегодня залетел и буквально за полчаса закупил все что мне нужно у бенджамина я закупил примерно 11 тысяч шаров и две с половиной тык за что я отдал сразу больше 70 миллионов рублей а конкретно четыре с половиной ляма если быть точнее ну и также еще примерно миллионов на 15 я закупил эту валюту у других игроков которые продавали ее в гораздо меньшем количестве по итогу что я имею на данный момент а имею я конкретно почти 14 тысяч хэллоуинских шаров и примерно 12 с половиной тысяч хэллоуинских тык ну а самое главное я имею еще почти минус 100 миллионов рублей на девятом сервере довольно дорогое удовольствие хочу тебе сказать и также неизвестно сколько все эти дела вообще будут стоить уже завтра когда нам выставят цены и откроют данные обменники возможно эта валюта дико упадет в цене а возможно наоборот станет стоить еще дороже по крайней мере я думаю вот этого количества закупленных шаров и тык в мне должно хватить на все то что я хотел бы лично приобрести в этих обменниках меня в первую очередь интересует обмен ты потому что я безумно хочу себе приобрести новый скин harley Квин. лично мне он зашел больше всего из всех тех скинов которые добавили в этой обнове К пеннивайзу я не испытываю особой симпатии ну а вина дизеля мы с тобой так считай забираем из батл пасса поэтому для меня лично будет harley Квин топ-1 ну а что касается обменника шаров опять же если я не хочу брать там пеннивайза то, возможно я рассмотрю новые аксессуары а конкретно шарик этого клоуна и крайне мне лично интересно сколько будет стоить в данном обменнике бугати дива те же 10 тысяч шаров по прайсу в 5000 рублей за штуку обойдутся тебе в 50 миллионов рублей соответственно 200 миллионов это 40 тысяч шаров конкретно на данный момент учитывая экономику всей этой валюты 9 сервера если бы бугати дива стоило бы 20 тысяч шаров это было бы довольно интересно и выгодно но если это будет больше 30 то я думаю не имеет абсолютно уже никакого смысла проще будет дождаться тех же скидок на проекте или купить у кого-нибудь на б.у. данный автомобиль ну а что думаешь ты по всему этому поводу напиши мне в комментариях, собирал ли ты эти тыквы и шары как много тебе удалось собрать продаешь ли их ты или наоборот закупаешь и копишь на что-нибудь интересное. опять же напиши мне на что конкретно ты их копишь и какие бы цены ты хотел видеть в данных обменниках. ну а на этом у меня пока что для тебя все пока